Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюс, и сегодня с вами я, Марина Крылова. Как всегда, мы подготовили для вас порцию самых ярких и актуальных новостей из жизни Казанского Федерального. И расскажем о них прямо сейчас. Ректор КФУ встретился с участниками фестиваля «День первокурсника-2017». КГУ прошел вузовский чемпионат WorldSkills. Победитель отправится в Москву. Студенты высшей школы журналистики совершили учебный пресс-тур в Международный аэропорт Казань. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с участниками фестиваля «День первокурсника-2017». Лучшие из них были награждены дипломами. Подробнее в сюжете Артема Тупичкина.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 Тему лекции ты узнаешь уже сейчас в сюжете Олега Кашина.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 специалисты работают, это бывшие студенты финансового, гражданского финансового института вот это, среди технических поэтому, я думаю, среди вас тоже будут такие же классные специалисты, которые в дальнейшем Само собой, что лекция не могла пройти без повторения азов экономической теории. Именно поэтому лектор повторил для студентов, что такое дефицит и профицит бюджета. Также напомнил, как именно субъекты Российской Федерации финансируются для погашения дефицита. Олег Ашнар, Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. КГУ прошел вузовский чемпионат World Skills. Это новый проект организаторов. В соревнованиях участвуют студенты на все руки. КГУ внутри внутривузовский отбор прошли пять человек. Победитель отправится на финал в Москву. Mm. 27 октября в Казанском государственном энергетическом университете прошел вузовский чемпионат World WorldSkills. Это новый проект организаторов. В соревнованиях участвуют студенты на все руки. В КГУ внутривузовский отбор прошли 5 человек. Масса электроэнергетики известна заранее. Подсоединить провода, собрать блок, схема, подключить электричество. задание участники получают за несколько дней. 7 часов у нас электромонтаж. Один час находится на неисправности и один час на программирование. Общее количество часов 9 часов. Честно говоря, до конца еще не собрал схему. Вот посмотрим, смогу ли я уложить я зачем? за 7 часов или нет. Чемпионат WorldSkills называют Олимпиадой, но только в области рабочих профессий. Масштабы действительно поражают. 77 стран-участниц, 52 компетенции. То, что происходит сегодня вузовские соревнования. Опыт, дебют, как и сам финал в Москве, который соберет более 80 городов России. Чемпионат тоже в Москве проходит впервые. Потому что данная линейка, заданная по вузам, она вообще в принципе, для мировой практики не принята. Ну и как э, определенный драйвер движения в WorldSkills International мы продвигаем новые идеи, начиная с демонстрационного экзамена, скилл паспорта так называемого. И сейчас у нас новая идея это как раз отборочный чемпионат среди студентов вузов. Чемпионат проходит и в других вузах Казани. Единственные соревнования по электроэнергетике. Победителем стал Ленар Хаков. Он отправится в Москву, где поборется за медаль по профессиональному мастерству. Напомним, что в 2019 году в Казани придет 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Диана Шилова, Универньюз. Узнать об особенностях обслуживания пассажиров в Международном аэропорту Казань, увидеть, как проходит досмотр вещей при поиске взрывных устройств, оружия и другого, смогли журналисты Казанского университета. Наш корреспондент Анна Глазунова вместе со студентами познакомилась изнутри с работой сотрудников Международного аэропорта Казань. Смотрим! Заглянуть туда, где обычным людям вход строго воспрещен, смогли студенты высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета. Журналисты посетили международный аэропорт Казань, где познакомились со спецификой авиационной деятельности. Журналисты прибывают в аэропорт, когда здесь происходит что-то интересное. А у нас постоянно что-то интересное происходит. То приезжает какая-то международная делегация, то какой-то форум мы обслуживаем, собираем, то у нас чемпионат мира будет, то какое-то неприятное событие происходит, оно, как правило, больше всего притягивает к себе внимание, в том числе и журналистов началась с посещения терминалов. Агент по организации пассажирских перевозок Олеся Ильина ознакомила молодых журналистов с особенностями обслуживания пассажиров, рассказала, как проходит регистрация на рейс. «Все агенты должны обладать знаниями английского языка, а также быть стрессоустойчивыми», — поделилась девушка. Как выяснилось, самое безопасное место в самолете являются передние места. Туда обычно усаживают родители с детьми. Студенты смогли познакомиться изнутри с работой телевизионного интроскопа, который отвечает за поиск оружия и других запрещенных веществ. Специалист службы авиационной безопасности Виктор Гафаров на деле продемонстрировал, как проходит обыск и изъятие взрывных устройств. Безопасность на территории международного аэропорта Казань – самая важная и неотъемлемая часть. Группа быстрого реагирования мгновенно разрешает нештатные ситуации, будь то попытка проникновения на охраняемую зону или обнаружение подозрительных предметов. Журналисты стали свидетелями прибытия самолета, разгрузки багажа, понаблюдали за оперативной работой сотрудников. Они узнали все о технологии обслуживания пассажирских самолетов. К слову, пресс-тур получился очень насыщенным, а главное – полезным. Ведь журналисты после посещения должны будут опубликовать материалы об этой поездке. Впервые посетила пресс-тур, вообще не знала, что это такое. Сама экскурсия была очень информативная, узнала очень много для себя. И просто понимаю, что все наши полеты, они в принципе защищены – а то, что мы побывали прямо изнутри, узнали весь этот механизм, это еще более открыто показывает нам о том, что... Все у нас под контролем. Интересно, знаете, изнутри, как это все происходит. То есть ты проходишь мимо всегда, да, и думаешь, ну и что, ну и сканер, да, и, ну и посмотрели твою сумку. А как это все происходит, как это все запоминается, это все очень интересно. Но самое, конечно, невероятное, это когда на тобой прилетает самолет, да, ты видишь его прям почти на вытянутой руке, а это, конечно, самое интересное. Завершился пресс-тур посещением взлетно-посадочной полосы, куда допуск разрешен только специально обученным сотрудникам. Но журналистам позволено многое. Там студенты смогли увидеть, как Прямо над ними проносится самолет к полосе посадки. Казалось, что еще совсем немного, и до него можно будет дотронуться рукой. Анна Глазунова, Владислав Михневский, Универ Универньюз. Это были все новости на сегодня. Желаем вам приятного вечера. Пока.